Такая, более уже обновленная альфа первая Но я бы хотел самую первую альфу, именно самую первую а, Когда еще второго этажа не было, не было вот этой горки Когда альфу один еще не полностью не обновили А это уже полностью готовая альфа один Я просто хотел бы пройти альфу один, где вот это, ну, сосед сидит и телек смотрит Кстати, сосед увидели, он по воде ходит, где акулах кстати, я уже снимал немножко, но у меня, к сожалению, что-то игра вылетела, и все. Все крашнулось. Кстати, на данный момент я еще не смонтировал соседа первого, вот когда я снимаю. Так, все вещи сюда. В общем, на данный момент я еще соседа не снял. Ну, второго, можно сказать, я его еще не выпустил. Да. <напрошу> <напрошу> Альфа 3 я хотел бы очень поиграть, но, к сожалению, пока не получится, потому что я не знаю, где ее скачать. Ну, тем более, покупные, только те, большинство третьей версии есть, то, что они ее купили. Они ее купили, и им все новые версии сразу даются. Так, вс. Вот, люди купили альфу, и им сразу дают новые альфы, когда они выходят. Там вышло третья, им третью. Альфа вторая вышла сразу, и им сразу альфа вторую дают. Кстати, по шахам, вот непонятно, где именно сосед находится. Шаги слышно, но вот непонятно, где он сейчас именно находится. Кстати, в шкафах очень прикольно придумали, но это очень трудно. Вот спрятаться вот так в шкафу. Сейчас, сейчас может быть где угодно. Так как я в шкафу спрятался? Ч ⁇ он мне не нашел? Вот не понимаю, вот немного нелогично. Вот во второй части сосед не находит, когда в шкафу прячешься. А вот первая вот этой самой... А, ну, Ну, я буду за частями, мне так удобнее а вот Вальфи первый, он находит, даже когда ты... Кажется, он сюда зашел. Ну, идет. Ну, а вот Вальфи первый, он сразу тебя находит, даже когда ты в шкафу спрятался. То есть оно надежды никакой не дает, если оно не, не спастись. Эти колокольчики тогда забыл взять. Опа, ну тут мне нужно оружие. А оружие я просто немножко видел, там вроде тут можно получить, вот да. Так. так не буду отпирать, что дверь, она к соседу ведет. Так, ей мин. Слышь, ты тетка валяющая, ну-ка быстро учиться. чё учиться не хочешь? А? Кстати, тут вроде надо сначала. Ну, трупик найти одной тепке <как> которая будет как учитель в роли учителя но для этого и нужно найти там что-то там найти что-то там и нужно найти но я не знаю где дверь заперта Блин, да, а как в ту комнату попасть? Ага, то есть он меня вообще безвыходной ситуации хотел оставить. О -о -о. Так. Опа! Э! Так у меня был колокольчик. Куда он делся? Блин, наверное, его вместе с теткой выкинул, потому что у меня правая кнопка мыши ключит. Вот колокольчик. Зато я теперь знаю, где эта тетка находится. Но я передугадывал, что она где-то там есть. Опа, куда уже идти, я забыл. А, сюда. Сейчас, пока там четки не будет, мы не можем отвечать так. Э! А вот нажали. Получаем лопату, откапываем. Блин, такое ощущение, что он всегда там, а он оказывается где-то в другом месте. Так, лопату я хочу выкинуть. Ой, зато бесшумно. Так, кто там? Учитель детей там. был поэтому я более-менее знаю и что ты мне сделаешь на блин а -а -а -а. не поймал не поймал не поймал меня сосед не поймал не поймал не поймал меня сосед а что это у него в рукав там Эй, а, а, а, а. э, сосед, ты, ты чё так стоять долго будешь? Мячик мой, Дай! Я э, такой нечестно то, что сосед замечает теперь даже спиной. Ну все, сосед, вали, все, все, все, я домой пошел, я спать. Все, теперь соседа нету. Блин, наверное, он убрал ту тетку и снова ее закопал. Он, наверное, все, наверное, из-за того, что мы спим, все снова обновляется. То есть теперь там я акула не заморожена, а колокольчик снова там. Так что, наверное, все обновилось. Теперь у нас нету ни колокольчика, ничего этого нету у нас. Сейчас проверим, он там отопление вот это свое изменил. Подпер дверь. Вот гад. Кстати, электричество тоже желательно отключу я. Так, сейчас соседа не должно быть, он уже куда-то ушел. Что это было? Что это за реакция, моя? <смех> я же закончился мне кстати немножко так приболел так что я не знаю как я буду дальше видео снимать минифильмец скорее всего я расплейс сниму на новый год я еще не знаю толком э э э э э э э отсюда Сейчас, подожди подожди. Э, да как тебя кинуть э, Толя у всегда же получалось о ты миленечек подарил о какой подарок это все теперь, а это все мое. Так... Да. Что за парковый оленьечек? Так. Он мне в ходби... Блин, нафига я пошу. Пульт, кстати. Да что ты будешь делать? Я там пульт видел Пульт этот вроде нам потом по в будущем понадобится Потому что вы видели там За сто там э, За столько там баллов вот этом в тире Мы получим там пульс там то-то Сосед мог запалить Пожалуйста открой мне дверь Свет включил кстати, а вот зачем так цвет ставит как-то на видном месте? Так, надеюсь, соседа там нету. А, ну он точно, он же мне тут проход оставил. Офигеть, да он тут закапкановался. Капкан капканом. Ага, он не закопал, он четко там оставил. Значит, там и колокольчика моего нету. А, точно, я же отопление не отключил. Да беги ты быстрее. Быстрее. Вс ⁇ Долечка тебе. Блин, господи, я что-то так пугаюсь. Никак надо. Не ору. Он так, а -а -а -а. Так, не мне страшно по-настоящему было. Сосед, это там скоро? Ну ладно. Так, это а четко... Я вот тут оставлю. Чтобы она тут оставалась. Все, идем. Сосед должен где-то быть... А то просто этот баг. Просто... Не хочется его долго ждать. Лучше уже ночью пойти. Ты снова свой капкан турный поставил! А если... Шикарная камера заболела... Ну с чего бы он мой колокольчик там оставил? <тас> так как ты меня заболел?! Э! э я понял! Опять я там долго ждать. Да, не, мне как-то не охота, понимаешь. Все, поспали. Четку забрали. Ну, четку хотя бы не трогает. А то просто ее доставать снова в лом. Так. Сейчас теткой заманим туда, четку кинем. Но нет, я просто потом не пройду так. А-а-а-а. Да, точно, он меня запалит. Так, надо четкой сломать окно. На, четко, помогай. Ты, ты куда? Какой спать? Помогай. Правильно. Мы его отвлекли. Так да как ты меня... Да ты меня задолбал. Из... Без ты мне задолбал спать. Опа. Ты плычешь. плычешь а он считает опа на кто там ржет, мне, мне лично страшно на найти могут а, а вы там ржете опа. где четко а, вот четко просто без нее я проиграю потому что, ну я видел прохождение каюсь Бал -бал, господи ты! Ай, я не туда побежал! А ладно! Э! А подожди, у меня максимальная концентрация! Таля! Да. Да а, тетку забрал! Блять, он тетку забрал! Да сколько эту тетку можно мучить? Так. Как выбраться из капкана? Я просто не знаю. Опа, зато тут открыта окошко. Да блин, ну тут камер своих тут. Я выключил? Mm -hmm. Да. Темно, теперь он меня может не найти. Так, без Ну Мы тоже спаливаем. Mm -hmm. Да не ты задум! ч, дверь не открывалась? Да блин, я не могу, Сосед вообще нереально скрыться. А, точно, камеры. Бе -бе -бе. Ого, Ого, хорошо там капкан спрятал, я мог не него пойпаться. Так, это его отвлечет. На время. Так, я ничего не трогаю. Так, он куда-то там пошел, я слышал его. <плёк> это да что ты сюда пришел? Да... А, блин, он, он... а знаете, он, он очень хороший, ну, он умный. Он не хороший, он злой, конечно. Он просто умный, он догадывается, что, ага, я там подкирал, что он там не стоит. Ну, то есть так он там его подбирал. Значит, кто-то его исправил и решил проверить. Логично он делает эту приз. Она показывается Да, ну блин, он... Он знает, что... Это меня нервирует. О, зато радио отдал, дал, молодец. Вот какой умный дядя. Теперь очень быстро, быстро, быстро, быстро. Так, давай, откройся, откройся. Блин, не открывается. Блин. Наконец-то он меня не поймал. Да поймал! Давай, беги, беги ко мне. Беги, беги, я жду, давай. Ну, ну, надо скоро. А где сейчас Да ты просто спортсмен! А! Он мне что-то кинул! Э, э. А! капец, он еще и кидается. Давай, беги-ка, беги Э, э, э, э, Господи опасный сосед <свят> я не знал, что он так может и так, игра у меня вылетела поэтому снова по-новому играем в общем, я не знаю, как эту тетку достать все вот это, в общем, давайте все по-быстрому делать, в общем, самая основная цель, колокольчик с теткой на данный момент Ну да, этот сосед довольно страшный, кстати, один момент, вроде он не записался, ну под конец, потому что у меня игра вылетела И, и к сожалению, этот момент, может быть, не записался, где сосед меня напугал тоже, по, я, я тоже испугался классно Я бы хотел вам показать этот момент Кстати, в Альфе 2 как-то было не особо страшно, только страшно, что типа, блин, проиграюсь, такое А вот в этой игре именно страшно почему-то Вот Альфа 1, получилось страшнее И смешнее как-то О, точно. У меня сейчас есть шансы. Это отопление. Отопление отключили. Электричество тоже отключили. Сосед уже там идет. Вот это да! Вот так столпнул. А он на стуле сидел. <звы> так куда он идет? Так он на кухню ушел. <звы> Чёрт, спалили! Блин, то есть колокольчик! А, блин, теперь он запрет, наверное, вот это отопление нам. Блин, надо было просто еще немножко подождать, чтобы он полностью отошел. Ладно, сейчас бежим сразу, срочно. Это тварь закрыла. Это тварь высотая закрыла. Ой, как я хорошо его назвал. То есть назвал. Так. Блин, я, кстати, здесь. Ага, он тут где-то у нас. Так. Уже всем. Что? А, да, я же не отключил. Кажется, он уйдет сюда. отключу. Отключи на Так, подождите, мне меня руки. Потому что немного стремновато проиграть. Так. Точно капканы. Там, блядь. Гавнюк, да, честно говорю. А, блин, а так еще пройти игру. Альфа... Вот Альфа-1 интересно, но очень сложно, то что тут мало куда соседу идти и мне. В Альфе-2 даже было, мне кажется, больше места и нычек. Но самое главное, если мы от соседа спрячемся в шкафу, то он нас не найдет, а здесь он нас найдет, даже если мы в шкафу спрячемся. Ну, так что в шкафу прятаться не особо полезно. Так, надеюсь, он тут дверь не подпер. Но ну, нет, он, скорее всего, подпер. Да нуля, этот говнюк вообще борзил. Не знаю, во второй части он даже не подпирал двери. В, этот, в этой части он подпирает. Но во второй части, в принципе, ему и не особо так нужно было двери подпирать, так как и так э, большую не было. Свет еще отключить надо. А, да, я отключу. Нужно еще как-то приманить соседа, чтобы он сюда пришел. Так, выбрались. Это приманить соседа вроде. Так, соседа здесь, здесь нету. Мне повезло, наконец-то соседей здесь нет Колокольчик мы нашли Мне кажется, лучше сейчас колокольчик отнести мне домой А потом вернуться за вот этой теткой так, колокольчик Он же его на, на место поставил взял. Зато колокольчик не у акулы. Я могу на лифте туда добраться. Эф тупика. Причем, мне не надо это брать. Пожалуйста, уходи. в моем доме будет жить? ну хотя да, давай махнемся до мамы он там жить собрался? ну знаешь, лучше да, там живи мне не страхов будет так, он даже не пошел фу, вы знаете, как сейчас повезло так он там остался. Так. Ой, блин. Тут не показывает дорога. Но самое главное, что он остался там в моем доме. Это самое ржачное. Честно говорю. Но он сейчас может прийти домой. Не-не-не, не останусь я здесь Но он там! Офигеть, я сломал игру, сосед там ну, знаете, я уже давно, давно пытаюсь игру пройти Просто даже вне съемок я пытался пройти Так, у меня просто э, вылетала игра Так, сейчас быстро буду проходить игру вот пока соседа нету. Потому что, я не знаю, может быть он и придет. Ну, наверное, нет. Я, наверное, ломанул игру. Ну вообще, да, это же демка. Типа демки. Так что я не удивлюсь, если он не придет. Так, он идет. Нет, он там стоит. Ну ладно. Только а то я боюсь, что вдруг мне придется назад возвращаться. Так. Четко должно стоять здесь, я помню. Теперь должны. Тут будет 5. Правильно. 7 минус 5 будет 2. 2 умножить на... Так, 5 будет 2. 3 плюс 1 4. 2 умножить на 4 8. Ну, тут часть не так сложно. Вот только тут. 9 минус 2 7. А 7 умножить на 3. Будет 21 Ну да То есть Два 2... Три на 7 может будет 21 Так, я сейчас быстренько сверну и посмотрю, как другие делают Потому что я не понимаю, что неправильно Короче, я искал-искал и не нашел Но я считаю, нужно включить свет Но так как тут стоят камеры, так что я их уберу А то сосед, мало ли, вдруг он придет Кстати, он в моем доме до сих пор да, он в моем доме. Мне просто неудобно, что ничего не видно. Так, давайте уберем камеры все лишние. Нет, давайте так. Только... Короче, я посмотрела, есть, оказывается, другой способ решения ну, вот этой задачки. Без никакого оружия и всего такого. Нам для этого нужны всего лишь какая-то там отмычечка и что-то там еще. Находится оно все у нас вот здесь. Вот здесь у нас лежит вот эта штука. Вот здесь у нас лежит вот эта кнопочка. Я не знаю, зачем она, правда, я зачем ее нажал. Вдруг она соседа призовет. Вот здесь у нас лежит дрель. Неизвестно зачем. А молотком мы уже все открыли вроде. А! Я хочу дрель использовать. Мне интересно, что будет. Короче, есть другой способ. Не, можно вот этот способ и с оружием придумать, просто он что-то не работает. Так, надеюсь, сосед сюда не пришел. Если там не пришел Вообще тут есть другая концовка Что мы просто открываем дверь в подвал И там пустота Игра вылетела Да я короче хотел открыть двери такой, наконец-то, хоть я и с багом, конечно, прошел игру, но я такой наконец-то, зато прошел. Ну правда, к сожалению, я не знал просто как оружие, ну оружие то я случайно то увидела, просто просматривал, как там люди играют в Альфу. Ну правда, я тогда еще Альфу первую не скачал, потому что я нигде не мог нашел. Найти я такой, блин, не могу найти Альфу первую. Ну хотя посмотрю, что там. Смотрю, я такой уже вижу прохождение, как там оружие достали вот это. Но я все-таки решил не смотреть. Ладно, что я посмотрел. Короче, я посмотрел, и в итоге потом у меня получилось соседа скачать. Ну, в общем, я хотел вот это как видео все делать, но у меня не получилось, я поэтому посмотрела, а есть другой способ. Да, не надо говорить, что там мог сам подумать, просто я просто не знал, что игру можно пойти на другой, но на другой способ. Я думал, только вторую может там пройти, тремя способами, там, кстати, три способа есть, я использовал один способ. Ну, правда, я использовал два способа, но один способ я прошел пока, ну, не в видео. В общем, все остальные эти способы, если хотите, напишите в комментах, я их пройду. Ну, хотя я их так пройду. А, точно, мы пока к соседу не можем попасть. А ну-ка, давайте попробуем только ну, зайти. Зайти к соседу мы никак не можем. А, погодите, я соседа вижу. Или мне показалось? А, то стул! Блин, я думал, то сосед. Я уже такой, опа, она, сосед, что ты там делаешь? Ты же наблюдаешь за нами через второй этаж. Кстати, у него дом такой гигантский, а всего такой двухэтажный домик. Из-за того, что дом такой гигантский, кажется, что э, как сосед нас так легко находит. А по правде домик такой маленький. То же самое, что и этот дом. Видите, столько тут. Тут еще, по идее, другие комнаты, а у нас только одна комната. Вот здесь. Вот. Обломитесь. Называется. Так, сейчас по-быстрому будем проходить по этой же теме, соседушку. А потом будем дыбать Альфу вторую. Снова. Ну, правда, уже в следующем видео. Уже в следующем эпизоде, ну, в следующей серии, я буду... Опа, сосед как раз не там. Класс, класс. Точно, есть же другой способ, я и забыл. Так, колокольчик мне не нужен, тетка тоже не нужна. Колокольчик нам не нужен, и тетка не нужна. Блин, ну-то я боюсь на эту кнопочку нажимать, я не знаю, что будет. Так, руки чешутся, нажать на нее. Так что давайте, наверное, сюда вернемся И нажмем на кнопочку снова Кстати, знаете, можно сюда и по лифту попасть Так что есть э, где-то Кстати, тут тоже колокольчик есть Так что из двух-трех ми... Здесь где-то двух-трех минутный Есть способ решения э, Всего соседа, просто попраться На второй этаж, даже ничего не отключая Вот забрать вот эту Штулочку и молоток Молоток у него в гараже находится И все, мы прошли игру Карл. Может быть вы даже и не Карл, но я сказал Карл. Э! Давай второй этаж! Второй этаж, второй этаж, второй этаж, второй этаж! Руля, лифт занят! Так. Фух. Хотя мне настолько нах. Итак, игра гадкая снова вылетела. Короче, берем ключ, все, заносим вот эти две вещицы и все. А, кстати, точно сосед же к нам может зайти, он же да, к нам тогда зашел, вот ко мне тогда. Вот, наверное, так что мы можем от него прятаться, если он к нам забежит под кровать. Ну, правда, мы, наверное, уснем а не под кровать спрячемся, я думаю. Сейчас я не знаю, где может быть сосед. Лейник, лилейка. Не, Ленинчик. Я его назвал Лейничек. Помните, как он мне ему подарил? <смех> это были так Короче, ну нафиг эти кнопочки, все такое, в общем, все. Моя цель вот это взять отмычку и посмотреть финалку. А, наверное, когда Точно, я же свет отключил, да. Точно, мы электричество отключаем, и а как же мы сможем по лифту пользоваться, логично? А это, думаю, что не так. Наверное, это специально сделал, типа камера отключил, значит и отопление отключает. Если камера не отключал, то тогда все нормально Опять ночь нашел биль, не я очень посплю. Блин, давайте это ждать, я не могу, я не хочу это ждать, это неинтересно. Так, ну нам нужен молоток и вот такая штучка, как ее, ну вот эта открывашка. А, кстати, напишите, если вы сильно хотите, чтобы я попробовал другим способом пройти игру, которую я видел. Просто мало ли вдруг это вообще в другой альфе делали, ну то есть еще не полностью обновленная версии делали, то есть это полностью обновленная альфа первая. Это полная альфа первая. Кстати, мне не только это странно, почему все альфы, они по раз... У них разные дома. Это то же самое, что разные части. Ну, в дом мы пока что нормально... Напробрались. Но ага. Я просто... Мне бесит эта камера. <свист> Когда я... я делаю малейшее... А! <свист> Эй, да как он у нас что там? Он должен был мимо пройти. Фу, меня тут нету, фу. Беги! Отсюда сосед, тут никого нету. Ладно, тебе просто. Кстати, ладно, давайте открыли. Точно, он же не подпирал дверь для отопления, так как я отопление не трогал. Точно. Поэтому он не трогал отопление. Мы же его тогда вообще не использовали ни разу. А он сюда вообще как-то не особо идет, вот этот, в этот класс. Ты что сюда дверь заперта вот здесь? Наконец-то я попал в эту комнату. Фух, тут соседей нету. Сначала относим вот это, а потом возвращаемся за молоточком. Так, зачем вот это? Хочу взять. Мне интересно, зачем вот эта штучка? Ну, я знаю, что это дрель, все такое. Мне просто интересно, что именно она может делать. Слушай, я видел, как кто-то тоже проходил, или в трейлере где-то, что тут можно вообще соседу дом сломать. Ну нет. Опа, молоток. Давайте делаем самое сложное. Сосед же здесь, он не пошел в мой дом. Он за... вообще за мной туда не гнался, к моему дому. Так. Все, наконец-то мы увидим финал. Но если снова глюк нет, то, наверное, я уже не буду снова проходить даже с этим. Ну, в принципе, увидели, как я это толком все делал. Привет, сосед! Что, так игра называется? Сосед нас похоронил. Итак, вот, наконец-то я нормально прошел игру. Ну, правда, это вообще, по идее, самая скороченная концовка. По идее, есть способ посложнее. Всем пока.